Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube канале Все для Клева. И мы продолжаем знакомить вас с основными новинками интернет-магазина клево.ком. Сегодня в обзоре катушка Вейда МДР01 с диаметром шпули 50, 60, 30 и 40. То есть как бы разнообразие этих катушек дает возможность нам эти катушки ставить хоть на фидерное удилище, хоть на карповое. Хоть на спиннинговое, то есть, э, хоть на поплавочную удилище. То есть, давайте мы посмотрим, какие основные характеристики производитель пишет на коробке. У больших катушек передаточное число 5,2 к 1. Это означает, что за один оборот рукояти катушки лесовый делает 5,2 оборота вокруг шпули. Значит, он э, диаметр шпули, тройки, четверки. А передаточное число... 5-0 к одному, то есть немножко уменьшено, количество подшипников, что в катушках с большим диаметром 6 плюс 1, что в маленьких 6 плюс 1, то есть одинаково, ну и алюминиевые шпули, что здесь, что здесь, Значит, какие характеристики также отмечает производитель, Значит, система Byte runner это очень хорошо, дальше алюминиевые шпули я сказал, антиреверс, мгновенный антиреверс силовой тяговый механизм s это система для идеально ровной перекрестной намотки лески ручку можно ставить слева направо, справа налево компьютерном сбалансированный ротор корпус сделан из высококачественного ударопрочного графита ну вот друзья наши эти две катушки это с 6000 шпули, это с 4000 шпули ну, в очередь бросается в глаза такая мощная ручка. Честно говоря, больше бросается в глаза, чем сама шпуля. Но скажу вам, она сделана из пластика. Это ручка. Ну не думаю, что она поломается. Ой, очень легкий. Очень легкий получается ход реску клателя вокруг шпули. При прокручивании ручки. Очень удобный, легкий. Давайте посмотрим. Да, действительно. То вот характеристика, которая говорит о том, что качество сборки и качество деталей катушки, когда ручка прокручивается под своим весом, это говорит о очень хорошем качестве, очень хорошем качестве катушки. Возьмите, проверьте свои, возьмите, проверьте свои катушки. Если они у вас так крутятся, то это считается, что катушка очень хорошего качества. Давайте посмотрим это же на этой катушке. Да, то же самое присутствует, тот же эффект. Вот он, прокручивается ручка под силой своей тяжести. Да, интересная катушка, но так тяжеловатая на руку она. Значит, что у нас тут? Вот он, битраннер. Помните, да, что такое битраннер? Если нет хочу напомнить вам, что это изначально был серьезным преимуществом всех катушках, но со временем превратился в стандарт для карповых катушек. Бейтранер это рычаг, который позволяет настроить катушку так, чтобы при поклевке рыбы, вот когда вы нажимаем бейтранер, чтобы рыба могла стравливать леску с шпули. И когда вы приходите уже к своему удилищу, первым прокручиванием ручки бейтранер уже срабатывает и теперь уже э, возможность э, стравливать леску с шпули э, настраивается передний фрикцион то есть если вы ставите удилище и у вас нет битранера, вы все время должны настраивать передний фрикцион крутить его то влево то вправо то есть то затягивать то наоборот э, ослаблять для того чтобы Рыба не стащила ваше удилище в воду при серьезной поплевке то с битранером такой проблемы нет. Поставили, включили битранер, настроили его один раз вот здесь, как вам необходимо, чтобы настраивало и все. И поставили и забыли. И потом, когда рыба уже клюнула, провернули один раз, битранер сработал и вы спокойно Можете вываживать свою рыбу. и так как я сказал, значит Пластиковая ручка, кноп прорезиненный, приятный на ощупь, очень хорошо вращается. Так душка фиксируется четко. Самосбросов не будет. В принципе.. Нормально, так, передний фрикцион, ручка такая выпуклая, достаточно длинный флекцион для того, чтобы его настроить под свои запросы. Давайте посмотрим на люфты. Люфт в кнобе. Ну такой, еле-еле технологический присутствует. Так, люфт здесь отсутствует, его нет здесь продольного это в главной паре поперечный чуть-чуть, чуть-чуть есть технологический люфт присутствует так, посмотрим какой у нас люфт в штоке ну, чуть-чуть какой-то технологический есть хотя его, честно говоря, не совсем вижу насколько он там доли какого-то миллиметра продольный поперечный поперечного нет так тут в шпуле в принципе всегда есть небольшой, но есть мгновенный антиреверс работает в принципе проблем нет никаких Это лесоемкость шпули у 6000 так, 280 метров лески диаметром 0,28, 0,35 180 метров и 0,4 140 метров. В принципе, достаточно количество лески, которое подойдет рыбаку как забрасывающему оснастку длинными кораблями удилищами, так и для тех, которые пользуются корабликами для завоза оснастки на максимальную дальность. Так, что касается вот 4000 шпули, то здесь лесоемкость... 0,20 лески 260 метров, 025 180, 03 125 метров. Ну, тут, в принципе, подойдет для тех рыбаков, которые пользуются э, только для забрасывания только удилищами. Скажу вам, друзья, она мне очень нравится. Цена у нее очень конкурентная. Особенно нравится она мне за хода, за то, что э, за счет своего веса вот она прокручивается. Это очень хороший признак качественной катушки. Уверен, что такая катушка порадует своего владельца надежной и стабильной работой. И хочу напомнить неизыблемое правило нашего интернет-магазина клёво.ком.е касаемо любого рыбацкого товара. Если вы нашли такой же товар, но дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим ее вам еще дешевле. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все для Клёва» и рыбачьте с удовольствием. Но для этого покупайте только качественные рыбацкие товары. И желательно в магазине klöva.com.ru Ссылка в описании. Всем удачи и всего хорошего. Пока!